Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Начнем с портфеля, который был сформирован в конце мая. В нем 10 компаний и лучшая из компаний показывает доходность 7,4% ну, на данный момент. На втором месте 3,5% компания, на третьем месте 3,18% компания это лучшая. Остальные чуть меньше дают доходность, дали доходность на данный момент. Пока из этих компаний продавать ничего не собираюсь. В принципе, весь портфель в плюсе. Правда, небольшой, пока 1%. Но это долгосрочные инвестиции. Поэтому все, в общем, идет по плану. Пока только дополнять. И кандидат на дополнение в таблице показалась интересная компания. Компания ЛОМА. Компания занимается традиционным бизнесом. Компания производит и продает цемент. Работает она с 1000, если не ошибаюсь, 1826 года. Компания семейная была очень долгое время вышла на IPO, то есть первичное размещение акций было в 18 году, и до этого все у компании было хорошо, долгов у нее вообще очень мало, и вот по этому столбцу по красной ячейке видно что э, капитализация сильно упала и от этого э, проц... э, ячейка закрасилась красным ну это игра цифр как говорится э, чтобы подробнее узнать зашел в отчет загсе за кстати говорит э, акции этой компании удерживать э, рейтинг выдает b то есть это высокий надежная компания Ну, в импульсе конечно сейчас вряд ли Рост тоже B, что говорит о возможности роста в ближайшее время. Ну и A выставляет компании тоже как надежной. Ну, мне больше, конечно, интересуют отчеты. Так, что здесь по отчетам видим? В 2017 году – 900, в 2018 – 900. 800 и 500 видим, что продажи падают, а это же пандемия была, да, то есть в 2019 году началась и как раз в 2019 году в принципе повторили. В конце года только эта пандемия скорее всего ударила и вот 2020 год снижение достаточно сильное. Ну как бы все в общем предсказуемо, <coughs> так что дальше по поуваловые прибыли снижение. Ну, в целом, небольшой, даже, наверное, меньше, чем по продажам. И это хорошо. Административные расходы упали. То есть компания правильно действует в кризис. Так, ну а что по доходам? По доходам. И, кстати, доходы здесь увеличились. Интересно. Что могло, что могло этому поспособствовать но ну, из этого счета честно говоря не видно так посмотрим что с акциями а, акции на одном уровне количество акций а, в шестнадцатом году было 282 2 миллиона и в два раза как закро... то есть выкупили акции интересный момент ну и на протяжении вот этого кризисного года или полутора года пандемийного периода а, не увеличилось количество акций что в принципе хорошо значит компания себя очень хорошо чувствует и вот этот вот доход на акцию он растет 54 67 доллар 35 это хороший показатель постольку поскольку все испытывают трудности и трудности понятно из-за чего и в этот же момент компания ну, не сказать, чтобы растет, но доход на акцию растет. Значит, здесь хорошо справляются с трудностями в плане сокращения издержек. Я, наверное, вот так бы интерпретировал. Так, балансовый отчет. Давайте посмотрим здесь, что может быть скажет нам еще. И это направление. Тут интересно посмотреть. Ну, понятно, что денежные средства, их эквиваленты тоже уменьшились. Ну, мы видим, что и продажи уменьшились. И здесь, в принципе, такое же снижение. По цифрам, если в процентном соотношении, то примерно все одинаково идет. Оборотные активы есть. Ну, видимо, и чистые основные средства тоже уменьшились. Видимо, тоже либо технику, либо какие-то здания, оборудование тоже были проданы в этот период. Ну, в принципе, это логично. А, ну, и общие активы сократились по отношению к прошлому году а, и незначительно, наверное, к позапрошлому году. Кризис-менеджер, скорее всего, в этой компании очень хороший. Пока еще не познакомился, просто смотрю по отчетам. Это просто факты. Факты, которые, по которым можно уже сложить какое-то а, впечатление компании. Так, Долгов до, долгосрочных и они, кстати, уменьшаются. 93, 138 и 27. Интересный момент. И общие обязательства тоже сокращаются. Вот по текущим обязательствам тоже видно, что с прошлого года они сократились значительно процентов на 30, наверное. Тоже говорит о том, что, скорее всего, те мощности, которые можно было сократить, не теряя там сильно в доходности, и это было сделано. Ну, текущие обязательства – это в течение года ну, там, различные зарплаты, аренды и так далее. Так, что еще здесь интересного? Ну, по количеству акций уже смотрели в предыдущем отчете. А, акционерный капитал. А, интересно, что… 588, 600… А, растет. Акционерный капитал тоже растет, то есть компания развивается. И это очень положительный момент. Так, ну и посмотрим третий отчет о движении денежных средств, что он может нам рассказать. Так, что здесь интересного? Так, недвижимость и оборудование, кстати, приобреталось даже. Была продана какая-то дочерняя компания, и как раз, скорее всего, увеличенная прибыль от этого и получилась. Вот как а недвижимости оборудования даже и приобреталась интересный момент так но ну, инвестиции идут но в уменьшенном размере так задолженность погашается подтверждается что не было выпуска акций целых три года подряд и о интересный момент что выплата дивидендов в двадцатом году назначена то есть компания чувствует себя уверенность что начинает платить даже дивиденды после двух лет когда эти дивиденды не платили тоже позитивный момент так финансовая деятельность направлена на то чтобы погасить долги ну или по крайней мере уменьшить долги ну и э, вот эти несколько Фактов и зачетов мы можем почерпнуть. В целом, если сказать о компании, компания развивается даже в пандемийный период. И что самое важное, получает прибыль и правильно сокращает издержки. Ну вот, что касается моего вот такого краткого отчета по компании Лома и, наверное, я рассмотрю в покупку. И обращаю внимание, друзья, что все, все, о чем я говорю, это лично мое мнение, и вы, естественно, сами принимаете решение о том, какие акции в свой портфель положить. Так, ну что ж, такой вот краткий обзор. И это одна из порядка 150 надежных компаний, которую выдала таблица. Остальные тоже буду анализировать. И если будут интересные, такие яркие, интересные варианты, то, конечно же, сообщу. Ну а напомню, что таблица помогает сократить количество времени на выбор портфеля, на подбор портфеля. И если у вас еще нет такой таблицы, то проходите по ссылке под видео и узнайте условия получения. Всем пока, до следующих видео.